Здравствуйте! Сегодня у нас в видеообзоре набор комбинированных ключей от компании МИОЛ Код товара 51713. Состоит набор из 15 комбинированных ключей, поставляется в такой картоновой упаковке. Здесь вы видите, размеры ключей указаны. высшая проба, знак качества. МИОЛ, премиум. Премиум класс указан. Вот идут ключи в таком блистере. Пластиковый блистер для хранения. В котором вот размещаются ключи. Видите, здесь МИОЛ. Размеры ключей 22 и хром -банадиум. То есть ключ идет гладкий, без каких-то там насечек. Бывают ключи с насечками, чтобы в руке не скользил. Здесь ключ полностью гладкий, рожково-накидной. Также называется еще комбинированный. Самый маленький у нас здесь размер на 6 мм комбинированный. Очень плотно вставляются. И самый большой на 22 мм. Данный набор является полупрофессиональным, хотя имеет положительные отзывы. То есть по качеству отличный инструмент, ну и также ценовая политика, мне кажется, очень хорошая. То есть набор соответствует денег, за которые который он дает.